Музыка Народный Курултай стал заметным политическим событием 2022 года. В его работе приняли участие более тысячи делегатов со всех уголков Кыргызстана, которые избирались на местных сходах. В течение двух дней съезд, созданный по инициативе президента Садыра Джапарова, обсуждал насущные вопросы, волнующие граждан страны. По итогам Курултая главам министерств и ведомств было дано поручение принять действенные меры по реагированию на выступления и обращения участников съезда. Таким образом, был запущен новый для Кыргызстана механизм взаимодействия между гражданами и административно-управленческим аппаратом. В интервью с общественным деятелем Бакытом Бакитаевым мы обсудили некоторые итоги Курултая и его перспективы как института народовластия. Итак, первый народный Курултай состоялся. Это была попытка власти наладить прямой контакт, обратную связь с гражданами. Насколько она была удачная, об этом мы будем говорить с гостем, который, в принципе, не нуждается в представлениях. Это политолог, общественный деятель Бакет Бакитаев. Здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете итоги Куролтая? Удалось ли реализовать то, что было задумано? Ну, я хотел бы еще добавить, Кирилл, что я сейчас являюсь делегатом первого, Конституционного Курултая. Я это говорю с большой гордостью, потому что на самом деле э, сидел дома, как говорится, у нас манты кушал. Пришли соседи говорят: вот мы вас выбрали. Куда выбрали? Курултай. Ребята, я политолог, я не политик. Нет, вот соседи решили. Все. И пошло, пошло пять собраний. Прошел, ни копейки не потратил, как это делается в Джорке ниши. Правильно, там агитация нужна, помощники нужны. Я думаю, что здесь у других тоже так случилось. Вот. И я почему называю первый конституционный Курултай? Потому что все-таки неудобно. Слушай, вот первый называет сейчас народный Курултай, а ведь до этого Курултай проходил да, каждый мы год. В эту сторону пошли. В чем да. принципиальное отличие от того, что было раньше, тогда тоже ведь называли Курултай? Да, тоже называли Курултай. Это было в течение 30 лет. Каждый год курултаи собирали, народные собирали и так далее. Ну, это ладно, а ведь до этого тоже были курултаи в истории Крылзов. О, все испокон веков, тоже были курултаи. Поэтому называться первым народом курултаем, ну, как-то мне лично неудобно. Поэтому я предлагаю называть первоконституционные курултаи. Почему? Потому что на самом деле впервые в конституции республики написан Курултай. Поэтому мы из уважения к истории, из уважения к другим Курултаям, которые проводились, мы все-таки нужно назвать первый коллекционный Курултай. Это будет и этически правильно, и юридически правильно. Ну и вообще эта этика, наша восточная этика, не будет, скажем, нарушена по отношению к другим это преемственность традиция, это все да. правильно с этой точки зрения вот. по итогам ну что итоги Вам... такие я считаю что курултай он был очень полезен во-первых для президента почему потому что ну я с президентами знаком не понаслышке со всеми они первый год как бы общаются первый месяц 20 там, ну, 300 человек, потом 200, потом 100, потом... Потом где-то с президентом общаются человек 20, не больше, напрямую, с кем он советуется, с кем он выверяет э, вектора и так далее, и так далее. Это не потому, что он как бы вот... Э, э, произошла такая э, метаморфоза, что он перестал уважать народ. Нет, просто э, слишком много у президента обязанностей. И чисто физически... Он не успеет встретиться со всеми желающими. Поэтому он э, сокращает круг общения и получает информацию от человек 20, максимум он может встретиться. Сами посчитайте, рабочий день в неделю, может 20, которые могут ему донести некую ту или иную информацию. Поэтому э, вот то, что президент, несмотря на то, что э, Джордж Кенеш все-таки не... Э, утвердил закон о курултае президент своим волевым решением и основываясь на Конституции, он принял решение собрать Курултай. Почему? Посмотрите сами. Он два дня безвылазно сидел и слушал всех курултайцев. Выступили там около 200. Ну, записались 400, естественно, не все успеют. Поэтому он для себя... Один раз в год замерил температуру. И он сейчас может сравнить то, что ему давали информацию вот эти 20 человек, которые ну, рядом с ним по работе, и то, что он получил в Курултае. У него есть э, различные э, мнения, различная информация, база данных он расширил. Э, никогда наши президенты не сидели два дня на Курултае. Вот на ваш взгляд, та, температура, правило, та информация, которую получил президент, она... Насколько близка к реальности? Или это и есть реальность, которую мы имеем сейчас? Вот э, я э, начну с того, что другие президенты сидели на открытии, час-два и уходили. Но э, паров он сидел два дня. Вы знаете, не только ему тяжело, нам было тяжело слушать э, многие вопросы. Конечно, многие вопросы повторялись. В этом нет ничего плохого, потому что он как раз мог замерить, какие же самые главные вопросы, проблемы, которые в нашей стране. Да, они повторялись. Школы, дороги, мосты, там все остальное. Они повторялись. Но э, это, и пока, это и есть показатель, куда больше обратить внимание. Пенсии, зарплаты учителей, врачей, не знаю, коррупция там и так далее, и так далее. Поэтому президент получил онлайн, нет, офлайн получил всю информацию о состоянии страны в настоящее время. Это было чистое, истинное такое вот народное действие. Там подготовленных как бы мало было заметно. Кому-то там написали, как раньше, выступления, я тоже этим раньше занимался, в былые времена. Выступление пишет, он вышел, зачитал и ушел. Нет. Выступали, люди могут проверить, э, настоящее есть в Ютубе, пожалуйста, посмотрите. Поэтому, думаю, это очень хорошее действие. Причем, знаете, там есть некоторые деятели нашей оппозиции, ну, к примеру, Мадумаров. Он говорит, что в принципе это незаконно. Но э, я думаю, Мадумаров это обязан говорить, он же оппозиция. Поэтому Мадумарову, если завтра мы скажем о солнце, он должен сказать, а там есть пятна. И он, был, и он будет прав. Там действительно есть пятна, но солнце греет, солнце нам дарит весну, лето, зиму, все и так далее, и так далее. Поэтому если в абсолютном масштабе смотреть, солнце нам полезно. Но если в масштабе оппозиции смотреть, там есть пятна. Поэтому думаю, что Курултай, наша конституция, в каждой конституции есть буква закона и есть дух. По-каргызски это рух, дух закона. И человек, который опирается на этот закон, он может принимать решения по букве закона и по духу закона. Хорошо, если он примет по букве и по духу. Президент и принял решение по духу закона. И он собрал, причем это было полезно не только для президента, но и для всех зрителей, которые видели, какие вопросы там проблемы поднимались. На ваш взгляд удалось ли заложить фундамент нового института народовластия? Ведь на самом деле вот действительно такая дискуссия, откровенная, моментами жесткая, иногда споры даже были между и участниками, и претензии определенные высказывались. Это ли может быть, там тот путь, та ниточка, да, которая ведет к созданию какого-то нового взаимодействия между властью и гражданами. Хороший вопрос, Кирилл. Иногда, чтобы понять истину, не обязательно ответ. Нужен вопрос риторический, который ты сейчас задал. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что когда президент принимал решение сделать конституцию, Президентской, он понимал, что мы 30 лет строили парламентскую страну, мы все время об этом говорили. И у нас уже какие-то основы, фундамент, у нас уже мышление у народа такое парламентское. Он прекрасно понимал, что президентская, она э, может восприняться нашим народом иначе. Но э, дело в том, что экономики всех стран, раз, раз, развитых стран, посмотрите в начале истории. Все были страшно президентские. Тот же Сингапур. Всеми цитируемыми. Посмотрите, что в начале было. Это потом уже постепенно, перманентно вносились демократические элементы. Потому что экономика это строгая вещь. Это прибыль, это, это, это себестоимость, порядок, безопасность. это безопасность и так далее. Поэтому сперва надо с колен встать на ноги а потом уже переходить к некоторым демократическим и, возможно, либеральным, а там дальше можно и либертарианским ценностям. Так? Поэтому, очевидно, президент решил идти таким жестким путем в ручном режиме. И смотря сейчас по нашему бюджету, по ВВП, видно, что на сегодняшний день мы страна, которая вот в этой демократическом шабаше э, народ понимает, кто приватизировал, кто продал, кто что. Вот в этой коррупционной э, в коррупционном замесе сейчас нужен, конечно, одна рука. То, что и народ и просил. Вот. Я тоже был, конечно, против. Я был за парламентскую. Э, я понимал, что парламентская это долгий, длинный, кривой путь как через Туашу. А э, президентское правление, когда власть у одного человека, это более прямая дорога, да, она жесткая, да, она, возможно, в черной туннеле, где не, виден в конце света, не видно света в конце туннеля, но она идет по направлению. Вот в этой системе, о которой вы разговариваете, в системе, наверное, какого-то баланса, да, жесткий президент, сильный президент и... Народ через Курултай взаимодействует с ним. Такая модель э, нам более подходит, чем парламентаризм? Опять, Кирилл, я тебя похвалю. Вопросы теориторические. Возможно, меня и не нужно было сюда приглашать, но ты прав. И президент, понимая, что народ мы все-таки начали, не только мы начали за 30 лет парламентаризм, мы вообще живем Курултаем. У нас никогда в истории не было единого хана, единого царя или там, императора и так далее. Мы жили в парламентской э, стране, выжили, мы сохранили язык, культуру, все наше, дух, философию сохранили именно в Курултаях. Что такое Курултай? Это приходят представители из различных родов, там они обсуждают проблемы какие-то и решают этот вопрос. То же самое президент сейчас не может сильно опереться на джоркенеш. Депутаты работают так. что там говорит? Да, работают, все, поднимают вопросы. да Но оказывается, их мало. Они не успевают поднимать всю ту палитру проблем, которые подняли здесь 200 человек на Курултай. И еще у нас порядка 400-500 оставили письменные проблемы, которые на местах. У депутатов просто физически не успевают. Я не говорю, что они. Плюс у депутатов есть свои, скажем, политические тараканы в голове. Иногда они могут манипулировать необходимостью какой-то либо и так далее. Но, но в основном они не успевают поднять всех тех проблем, которые поднял Курултай. Поэтому в будущем Курултай, я думаю, это есть тот институт, на который все-таки и президент, и тот же парламент, и тот же правительство должна опираться. Почему? Потому что они получают информацию из первых рук. Ведь там были представители из каждого села. Там не было представителей с района, один кто-то. Там был с каждого села по одному представителю. Давайте поговорим о том, что мы видели в последние ну, 25 лет. Нас все время подталкивали в сторону парламентского да, парламентской форме правления чем это заканчивалось это было обычно возня перетягивание одеяла, интриги митинги, революции и так далее сейчас президент оперевшись на Курултай имеет возможность проводить более или менее жесткую политику ну во-первых президент может опираться на конституцию которая у нас самая сильная по в смысле президентскому правлению. И если раньше у нас президенты не обладали такой властью, и больше как бы декларировали парламентаризм, но однако они использовали президентскую власть в его необъятном, ну, ну скажем, неоговоренном масштабе. И практически президенты правили у нас. Несмотря на то, что декларировался парламентаризм, сейчас Запаров предложил откровенно э, избр, э, выбрать пар, президентское управление, и на основе этого президентского управления он в ручном режиме э, должен э, ну, с, значит, планирует э, или ставить задачи привести, поднять страны с колен. На ноги хотя бы. Или поставить хотя бы на колени, скажем так, да? э, Здесь есть такой э, некий нюанс. Э, если раньше президенты декларировали парламентаризм, однако больше использовали президентские инструменты, то сейчас все происходит честно. Естественно. Естественно и честно он опирается на Конституцию. Э, история, нам я уже говорил, можно посмотреть в истории, все новые президенты, которые подняли страной, начиная с того же Сингапура, опять же я говорю так, сперва шла диктатура, той политики, которую предлагает президент. Другие страны, возьмите Турцию, что угодно, Чили, все страны, которые поднялись по развитию выше и резко поднялись. Поэтому на сегодняшний день мы имеем президентскую конституцию. Многие это не понимают, что президентская продолжает парламентский дебош, но тем самым не и страдает. И причем страдает и сам парламентаризм. Но это, это очевидный факт, что в экономически развитых странах, где достаточно высокий уровень жизни, Население менее политизировано. Да. У нас наслаивающиеся друг на друга проблемы, которые тянулись годами, годами иногда тянутся и десятилетиями, не решались. Сейчас Курултай смог поднять этот пласт проблем, на что прежде всего нужно обратить внимание, чтобы ну, как-то пока балансировать. Конечно. Президент, понимая вот уже два года, что вот эти президентские все инструменты э, не совсем достаточны, он сейчас э, как бы через Курултай опирается на народную, народный парламентаризм. И он каким-то образом э, поднимает второе крыло. Я думаю, что в будущем Курултай может стать хорошим э, фундаментом для того, чтобы развивать парламентаризм. В Дерке, конечно, есть партии, есть политические партии, но здесь каким-то образом все-таки идет некий, иногда идет некий популизм, некоторые там у каждой партии там и у лидера свои тараканы в голове, народ это видит и не всегда их поддерживает. Поэтому у всех президентов больших развитых стран есть свои партии, начиная с Соединенных Штатов и так далее. У нашего президента нет, это нонсенс. Это когда писали Конституцию, там наши, значит, э, э, те, которые писали Конституцию, они лишили президента своей партии. Это нонсенс, потому что кто-то его идеи, кто-то его программы, кто-то должен его политику дальше вновь сеять. Однако я нету, поэтому президенты начинали использовать другие инструменты, от которых сами же эти партии, которые лишили президента власти, сами и страдали, страдают и еще будут страдать. Все это механика, которая давно разработана в Европе, можно туда посмотреть, ничего сложного там нету. Просто надо посмотреть и опираться на те, на тот демократический опыт, который есть за рубежом. Как вы считаете, почему некоторые депутаты парламента откровенно побаиваются курултая? Ну, я, я думаю, здесь просто естественное человеческое такое вот, как бы, ну, скажем, нежелание делиться властью. Это, это первое, э, самое главное, потому что мы э, не претендуем на э, законотворческую, мы не законодательный институт, мы институт, который в Конституции написано, э, дающий кенеш дженабе охочу, ну то есть который дает советы и наблюдатель. Вот и всего лишь. Однако даже этого некоторые депутаты они э, не, не хотят давать народу, кому? Народу же им Ни одному человеку, ни мне другим. Даже видно по ним, что они хотят сами. Вот это желание власть самим только иметь и ею распоряжаться, видно, по некоторым депутатам видно. Поэтому если э, народ исторический, мы история, говорят о том, что Курултаями мы сохранили и довольно удачно, между огромными империями мы сохранили маленькую э, страну, маленькую культуру, маленькую цивилизацию киргизскую. Это действует на, на основе Курлтая. Поэтому те депутаты, которые в штыки воспринимают, э, просто какая-то э, элементарная, человеческая. Там она, они же тоже люди, они тоже хотят сами править, они не хотят делиться своей властью. То есть в классической схеме разделения власти между ветвями Институт, в нашем понимании, институт Курултая вписывается как орган контроля народного. Да? Да. В классическую схему он выступает как народный контроль и возможность народу выступить, да, рассказать о своих проблемах. Вот скажите, как вы считаете, вот Народный Курултай первый прошел с участием президента и все выступавшие в основном апеллировали именно к главе государства. В будущем вполне Я возможно думаю... появится такая схема, что а, члены правительства будут отчитываться перед народом, судьи будут отчитываться перед народом. Это ведь хорошая практика, которая ведет ну, к очищению в том числе. Ну, в, в классическом понимании архитектуры власти во всех государствах оно разделяется на значит, законодательную Исполнительную судебную власть. Вот в законодательной у нас сейчас э, как бы мало, э, есть представительства, но у нас слишком мало, есть одномандатные. Вот, э, есть мало представителей, э, народных представителей, скажем так, другие партии там и так далее. Поэтому Курултай может быть некой, неким фундаментом для президента. Потому что все-таки президент должен опираться, он может опираться на э, наш парламент, но там нет его партии. Есть партии, которые его поддерживают, но они сегодня поддерживают, завтра не поддерживают. Поэтому нужна какая-то партия в нормальной архитектуры власти, на которой президент должен проверять и продвигать свои идеи, свои программы. Он ну, есть мы, ведь, мы ведь с вами знаем что такое партии да? вот они вот отработали на выборах собрали голоса а потом закрылись вот знаете например сейчас где в бишкеке есть действующий офис партии, куда можно обратиться где такие офисы есть приемные какие-то общественные Помню, ни одна партия не работает поэтому Курултай да. в этой системе да. более жизнеспособная организация да. где можно высказать проблемы и по крайней мере, получить на них какие-то ответы. Если не получить ответы сразу, то э, отправить какое-то обращение, на которое вполне возможно придет какая-то реакция со стороны исполнительной власти. Да, я думаю, что система Курултая, она больше как бы ближе к народу, чем, например, э, э, наш парламент. Почему? Потому что здесь есть делегаты из каждого села. Они там живут. С ними люди общаются. Я, например, каждый день ко мне люди подходят. К депутату тяжело сейчас и дозвониться, и пройти. И когда они придут, у них нет времени. Я их понимаю. У них на самом деле нет времени. Они должны там сидеть три дня, они должны принимать законопроект, законопроекты они каждый день там. Они не могут встречаться с народом. А мы курултаются <laughs> мы каждый день на улице. У нас тысячи. У нас только здесь тысячи семьдесят восемь. А в районах мы избрались тоже от тех курутайцев, в районе у нас порядка 10 тысяч, если не больше. И мы каждый среди народа, и мы можем зайти и к мэру, и кому угодно, там, все и сказать, ребята, вот здесь у вас безобразие. И мы ближе к народу, и мы более популярны будем буквально к весне этого года. Поэтому думаю, что депутатам Тюркингеша надо как-то более ну, как сказать, ну, коллегиально э, от, относиться к нам и искать нас помощи, а не конкурентов. Мы не собираемся с ними конкурировать, потому что мы слишком сильны по сравнению с ними. Нас больше. Нас 10 тысяч крултаевцев. По ну, То есть, первый, Поэтому, опыт, первый опыт народного вы считаете полезным? Конечно. И это, в этом и заключается э, вот эта воля президента, что он он интуитивно чувствует, что нужно для народа, как народ должен выговориться, как и так далее. Мы не можем встретиться с депутатом ни с одним. Они сколько избрались, я еще ни с одним не встретился. Ни с Масалиевым, ни с Мадумаром, некогда им. А с мы не каждый встречается, поэтому мы ближе к народу, и мы более влиятельные. И мы ближе к народу, даже чем президент, он тем более не может встретиться ни с кем. Он на нас должен опираться. То есть он, если будет вот на нас опираться, он получит первую информацию о любом, кто угодно, министре, о депутате, кто какие, чем занимаются депутатские родственники и так далее. Кто хорошо, я, я согласен, Дерк, работает от души, но не хватает у них времени. Они могли бы еще лучше работать, если бы мы были вторым крылом. Они на нас тоже должны опираться. И тогда мы построим страну нормальную, справедливую, где будет комфортно жить любому человеку. Ну что ж, спасибо. На этом мы заканчиваем. И я напомню, что у нас в гостях был общественный деятель, политолог Бакит Бакитаев. И мы обсуждали итоги первого народного курултаев. Всего доброго.